Привет, друзья! В программе Бернина имеется стежковое заполнение шаблонное, с помощью которого создаются красивые стежковые заливки, часто используемые, например, в стежке, при работе с дизайнами в технике трапунта. Как бы их ни было много, но наступает момент, когда хочется чего-то индивидуального. И для создания этого индивидуального в программе имеется функция сохранения созданного элемента в качестве шаблона. Чтобы создать свой первый шаблон и разнообразить и без того разнообразное количество встроенных шаблонов, вы должны уметь работать с инструментом открытый объект. У создания простого шаблона с помощью инструмента открытый объект есть определенные правила. Основное правило – это начало и конец вышивания мотива должны приходиться в одну точку. Второе – мотив должен выполняться без протяжек. И третье правило, оно условное и может нарушаться, это мотивы не должны пересекаться. Вот в этом первом уроке по созданию мотивов ограничимся этими тремя правилами. Если вы творческая натура и умеете генерить собственные мотивы, вам повезло. Те, кому фантазия пока не позволяет создавать эти элементы, загрузите готовую схему стежки из интернета в программу. На панели инструментов выберите инструмент «Открытый объект». Установите ему тип стежка «Одинарный контур» и обрисуйте лист. Если в процессе создания мотива вы допустили ошибки, то дорисуйте мотив до конца, а затем выберите инструмент «Изменить форму» и внесите корректировки. В моем случае повторяющийся мотив состоит из двух одинаковых листьев, один из которых является копией первого и попросту отображен по вертикали. Значит, достаточно обрисовать только первую часть мотива. Отлично, мотив обрисован, картинку можно удалять. Она нам больше не понадобится. Выделите созданный объект, зайдите в режим «Изменить форму» и убедитесь, что начало вышивания расположено слева, а конец вышивания справа. Перейдите в режим «Выбрать» и нажмите комбинацию клавиш «Ctrl D» создать дубликат. Не снимая выделение с объекта, примените к нему функцию отразить по вертикали. Переместите новый объект так, чтобы его начало вышивания совпадало с концом вышивания первого. Отключите художественный просмотр и убедитесь, что между объектами нет протяжек. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все. И задайте размер вашему мотиву. Прежде чем задать размер, убедитесь, что замок включен. Затем введите значение по ширине и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Значение по высоте изменится автоматом. Теперь перейдите в меню «Свойства» «Создать шаблон». Если вы создаете шаблон впервые, то в этом окне у вас ничего нет. И прежде чем сохранить шаблон, вам нужно создать пользовательскую папку. Для этого нажмите «Создать» и в окне «Набор образцов» укажите уникальное имя папки. Нажмите «Ок». Теперь введите имя образца и снова нажмите «Ок». Это еще не все. Теперь вам необходимо задать контрольные точки образца. В данном случае контрольными точками образца будут являться точка начала и конца вышивания. Кликаем левой клавишей мыши по точке начала. Тянем курсор мыши к точке конца и снова кликаем левой клавишей мыши. Отлично, шаблон создан. Теперь сформируйте произвольный объект и задайте ему значение стежковой заливки «Шаблон» а среди доступных выберите созданный вами. Если вас не устраивает размер шаблона и его расположение в пространстве, то вы можете внести изменения в числовые параметры. Или воспользоваться раскладкой и в визуальном режиме внести изменения в размер шаблона, а также, передвинув правый или верхний шаблон на экране, изменить раскладку. А вот в окне числовых настроек удобнее менять угол наклона. Всем хорошего дня!